Андрей, Андрей скажите, пожалуйста, а правда ли свой аппендикс нужен для переваривания психической составляющей пищи? Нет, аппендикс нет необходимости, а, Ну, он эзотерический, психиатрический, психический никак не связан. А, я все время читаю такую информацию, а, когда то читал такую информацию по данным ОБСЕ, а также Министерства здравоохранения, а, там какого-то здравоохранения американского вроде, Uh, было доказано что тех семьях где дети в тех семьях, где дети а, там, не моют руки, а также плохо относятся к гигиене, в этих семьях дети не болеют аллергией. И доказательства. Во многих странах Африки, особенно в Алжире, французскими компаниями фармакологическими были исследования, и а, практически все в Африке не болеют аллергией. Это связано с тем, что у них отсутствует а, чистоплотность, они не моют руки, там не чистят зубы и так далее, так живут. И после этого вывод они сделали такой. И, скорее всего, из-за того, что человек не чистоплотен, у него не развивается аллергия, это связано вот как раз там с этим. И я считаю, что это полная-полная глупость. Почему? А теперь мой ответ такой. Богатые семьи для того, чтобы лечить своих детей имеют возможность покупать антибиотики. А бедные семьи для того, чтобы лечить своих детей не имеют возможности покупать антибиотики. И в случае, если рассматривать богатство или бедность, то элементы лечения или покупки антибиотиков есть доходные антибиотики или дорогие на которые тратится с легкостью большая сумма денег, которые имеют высокую концентрацию действующего вещества, а также токсикологического или цитотоксического токси цито воздействия на организм больше, чем у дешевых антибиотиков. Именно поэтому я могу сказать, что в тех семьях, где антибиотики дети принимают с самого детства, при этом еще и активные или очень сильные антибиотики, очень часто у этих детей появляется аллергия. И я могу Прям на сто говорить вот о чем аллергия является или аллергия появляется в том случае, если человек активно пользует или использует антибиотические препараты. Именно поэтому я хочу еще раз сказать: в случае, если у человека аллергия, то первое на что ему необходимо обратить внимание, это на то, когда он принимал антибиотики, какие, а также попринимать препараты, которые могут убрать воздействие антибиотиков, не статины, допустим.